На русского? Нет. Почему? А кого похож? А, ну быстро говори. Ну как таджик или узбек, не знаю. А, а все, все, все. Через душ видно все Русский. Я чистокровный русский из Алматы. Да. Я сак тебе? Фигоси библи. Sí, я думаю, да? Может, встретимся. Ты нас хочешь со мной, а? Русский, русский, мой вкус. Конечно, конечно, шутю, шучу. Я же натурал все-таки. Ну, если вы так настаиваете, можно. Шучу, шучу. Тут, бухи, -чу -чу -чу. Тут надо поговорить. Эй, ты что? Э -э, какой на разговор? Чут. Надо, надо следствия сразу. Да вот у тебя Если ты... ну, ресторан, что, ну, по... ну, поеду, у меня есть девушка. Вот у меня друг есть. Вот. А это твоя девушка, что ли? Эй, ладно, че ты, привет. Нет, Я у меня есть девушка, но у него нету парня. Иди, не нравится мне? Мне ты нравишься. Какой-то он злой.